Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим немного о измененном интерфейсе сайта Computer Universe, то есть сайта знаменитого магазина, который у нас принято называть KU. Данный магазин это, соответственно, немецкий магазин, в котором можно приобрести порой очень выгодно некоторые комплектующие для своего ПК. В нем несколько поменялся интерфейс, немцы произвели определенные изменения. И сегодня я расскажу вам о том, какие изменения, что где нужно теперь смотреть, на что обращать внимание и как, соответственно, сделать заказ. Сделаем вместе с вами небольшой заказик. Итак, первое, с чего хочется начать, что немцы убрали домен .ru. То есть, если раньше было два сайта, computeruniverse.net и computeruniverse.ru, и .ru был сделан специально под нас, под русских, вот, то, соответственно, сейчас при попытке захода на computeruniverse.ru вас будет пересылать на немецкую версию сайта. В этом нет ничего страшного, никаких более изменений это не влечет, только единственное, что на, немецком, на немецкой версии сайта несколько иной интерфейс. Вот, наверное, единственное отличие. По факту, разницы раньше не было между этими двумя сайтами, ну теперь, в принципе, их объединили в один. Итак, первое, что вы делаете, когда вы сюда зайдете, вам нужно выбрать язык, русский соответственно, страну доставки Россия. Почему это нужно сделать? Потому что люди начинают кричать, а в компьютер Universe выросли цены. Нет, друзья, они не выросли. Вы просто не поменяли страну. То есть, если вместо Германии мы сейчас поставим Россию, смотрим и наблюдаем, у нас цены магическим образом падают. Еще идет приписка цены в рублях. Почему это происходит? Да все очень просто. Вы выбираете страну доставки Россия, соответственно, магазин сразу убирает немецкие налоги, то есть немецкий налог ВАТ, вот, который составляет примерно 19%, ну, порядка 19%, процентов, и, соответственно, цены становятся ниже. Вы, соответственно, ВАТ не платите, российский налог НДС вы тоже не платите за посылки, когда вы их получаете. Вот, соответственно, для вас вот это актуальная цена, которую вы и заплатите за данный товар, то есть вполне реальная цена, плюс, соответственно, доставка всей посылки. Ничего более вам платить не придется. Соответственно, нам нужно войти в наш кабинет, либо зарегистрироваться, если у вас его нету. У меня он уже есть, поэтому я, соответственно, просто в него войду. А вот, соответственно, для Computeruniverse.net и computayuniverse.ru действует один аккаунт, поэтому все ваши данные, в принципе, сохранились, никуда не делись, если вы уже когда-то покупали что-то на Computeruniverse.ru. Соответственно мы переходим в нашу корзину, у нас здесь есть уже товары, которые я накидал, а вот сумма товаров проверяем, чтобы была не больше 500 евро, то есть это лимит таможенный на одного человека в один календарный месяц. Календарный месяц это январь, февраль, март. То есть, соответственно, в один месяц вы можете на себя любимого заказать товаров стоимостью не более 500 евро, чтобы не платить пошлину. Также хотелось бы сказать, что вы можете заказать, собственно, 500 евро на Свою жену там, на сестру, на брата, на ребенка, то есть в этом никаких проблем нету, если вам нужно заказать несколько больше товаров, чем позволяет таможенный лимит одному человеку. Далее мы переходим к оплате. При переходе к оплате вас может закинуть сразу в выбор способа оплаты, а возможно вас перекинет на адрес платежной и доставки. То есть при регистрации, при оформлении вы указывали свой платежный адрес. Также вам предлагают выбрать адрес доставки. То есть вы можете оставить собственно, тот же адрес, либо указать какой-то другой. А вот, и далее уже переходить к выбору способа доставки и оплаты. А здесь у нас ничего, опять-таки, не поменялось. Доставка единственная добавилась доставка UPS. Она стоит в 2-3 раза дороже, чем доставка по DHL. Но напоминаю, что доставка по DHL это нифига не DHL, это только отчасти ее везут DHL до офиса Почты России в Берлине, а дальше уже посылка идет нашей доблестной Почтой России. И также есть третий вариант, это выдача товара на месте, если вы вдруг окажетесь в Германии. Хотелось бы сказать, что, соответственно, UPS не намного лучше почты России. Мой друг заказывал телевизор, соответственно, UPS ему его разбила. Точно так же его могла разбить и почта России. Поэтому никаких особых отличий между ними нету, ни по скорости, скажем так, работы, ни по качеству. Поэтому я советую оставлять вот так доставку по DHL, то есть почта России. Далее у нас выбор способа оплаты. Я советую платить PayPalом платежной системой плюс картой банка. Можно оплатить кредитной картой. Соответственно, это будет несколько дешевле, как вы видите, но при этом PayPal дает дополнительные гарантии: гарантии возврата денег, более быстрого гарантии по товару, соответственно, если он вам не придет или еще что-то случится. Через PayPal вы можете, скажем так, воздействовать на продавца. Вот, соответственно, я советую переплатить эти чертовые 5 долларов или 300 рублей и остаться более-менее, скажем так, защищенным. Что касается премиум доставки, я уже показывал в своих видео, как она выглядит. Ни о каком премиуме там зачастую не идет речь. А вот, то есть немного больше упаковочной бумаги, есть воздушные пакеты специальные, чтобы посылка не побилась. Но я вам говорю на своей практике, что очень редко, когда что-то ломается, скажем так. И то, что может сломаться, оно сломается даже с премиум доставкой. Поэтому я не вижу никакого смысла ее брать. За 40 посылок я ее брал раза 2 или 3, и в принципе это было бессмысленной тратой денег. А вот. А также хотелось бы сказать, что порой магазин делает премиум доставку для тех товаров, которые, ну, по которым вы ее не запрашивали и наоборот. Вы можете поставить здесь галочку, но а, упаковки, скажем так, вот этой вот именно премиум с а, специальными пакетами воздушными, которые не дают биться товару, ее может и не быть. Вот такие вот приколы. Немцы ничем не отличаются от Наших сервисов То есть все тоже так же Те же самые косяки и да, друзья, забыл сказать, что если вы возьмете какой-то габаритный э, товар, допустим, вот этот корпус, у которого есть стеклянные части, то вполне вероятно, что при переходе к оплате вам выдаст вот такую вот табличку. То есть, как вы понимаете, ребята предлагают вам забрать данный корпус непосредственно в Германии. То есть, приехать и забрать его там самовывозом. А вот, соответственно, с этим ничего сделать нельзя. И такие позиции своего заказа нужно просто убрать. То есть, соответственно, из вашей корзины. То есть, заказать данный корпус, по факту, ну, можно сказать, нельзя. А вот, хотя сайт об этом никак нам не говорит. Вот такой вот косяк новой версии сайта. К сожалению, он есть и, возможно, многие с ним сталкивались. Поэтому на это также обращайте внимание. Далее мы переходим к заключительному этапу, где нас перешлет на сайт PayPal. Ну, перед этим мы должны все проверить. Соответственно, платежный адрес, адрес доставки у нас такой же, как платежный адрес. Способ доставки, да и ставка по DHL, она уже Почта России. Тип платежа PayPal. Многие спрашивают, куда вводить код купона или код скидки. Он добавляется вот здесь. Поле сделали очень неочевидное. Ну а вот, а код на 5 евро скидки, как и обычно, будет в описании к данному видео. Можете его ввести. Это сделает вашу покупку несколько более приятной. То есть вы сэкономите 5 евро. А вот а Также вы можете здесь добавить комментарий к вашему заказу. Но я лично считаю, что в этом нет никакой нужды. Тем более, что написать на хорошем немецком или хорошем английском может далеко не каждый. И далее мы нажимаем кнопку «Купить прямо сейчас». И, соответственно, нас уже сайт перекинет на сайт PayPal. То есть PayPal – это платежная система, где нам нужно ввести свой логин, ввести свой пароль, зайти и уже выбрать свою привязанную кредитную карточку. В принципе, зарегистрироваться в PayPal, я думаю, вам не составит труда. Вот, выбираете свою карту, привязанную к PayPal, и, соответственно, платите. То есть операция осуществляется достаточно быстро, никаких проблем с этим не возникает. Поэтому я зачастую советую PayPal, потому что просто с оплатой картой порой возникают трудности. Сбербанк может тупить, то есть деньги могут либо не прийти продавцу, либо списаться, один раз они списываются, второй раз они блокируются, та же сумма на счете, в общем, творится полный бред Хотя некоторые платят, у некоторых все нормально, а у некоторых возникают существенные, достаточно серьезные проблемы а Вот, соответственно, если у вас есть аккаунт, заходите, если нету, то открываете новый счет в PayPal, привязываете свою карточку и, соответственно, оплачиваете покупку в принципе, обо всех основных нюансах, друзья, я постарался вам рассказать. Ссылки на магазин будут в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки, как я уже и сказал. Собственно, надеюсь, что видео было для вас полезным. И надеюсь, что я смог вам хоть немножко помочь разобраться с новым несколько измененным интерфейсом.